Дорогие друзья и вот мы снова с вами встретились на связи ваша александра бонина и сегодня третье видео посвященное восстановлению при ущемлении седалищного нерва но в первую очередь я бы очень хотела вас поблагодарить за прошлые комментарии за многочисленные интересные вопросы я очень рада что вам действительно интересна эта тема и что мы вместе с вами идем вперед строим наше светлое и здоровое будущее Спасибо вам большое за многочисленные вопросы, я их обязательно все прочитала, обязательно их учла. Часть из них я отвечу сегодня уже в конце этого видео, и часть обязательно упомяну в своем семинаре и тоже их разберу. Ну и, конечно, спасибо за то, что вы смотрите мое видео, тем самым вы стимулируете меня дальше работать и делиться с вами полезными материалами. И еще, конечно, мне отдельно было приятно читать комментарии людей, которые попробовали мое упражнение, которое я показывала еще в прошлом видео. Да, конечно, оно очень простое и самое-самое такое элементарное, но оно действительно действительно это очень неплохо, если вы, его, допустим, выполняете не один раз, а все-таки несколько раз. И желательно, и желательно, конечно, регулярно. Но, опять-таки, это всего лишь одно единственное упражнение. Лучше, конечно, использовать комплекс. Потому что, допустим, даже одну единственную мышцу одним упражнением все равно не проработать. И то же самое и здесь. Если нужно восстановиться, то нужно использовать, соответственно, и большее количество упражнений, целый комплекс, чем, допустим, одно единственное упражнение. И, кстати, если вдруг вы не видели это видео, а у нас, кстати, уже вышло два урока по теме седалищного нерва, то ниже этого видео вы найдете две ссылки на каждый из этих уроков и на первый и на второй. Так что если вы их не смотрели, то желательно лучше сначала их посмотреть, а потом продолжить смотреть это. И кстати, если вдруг вы вообще первый раз попали на мою страничку, еще не знаете, кто я такая, то я напоминаю, что я Александра Бонина, врач лфк и спортивной медицины. Итак, сегодня с вами третий урок по седалищному нерву, и у нас сегодня один из самых тоже популярных вопросов – это профилактика ущемления седалищного нерва. Потому что, хотя и очень много людей уже попадали в такую ситуацию, у которых было ущемление или есть ущемление, но также есть и много людей, у кого, слава богу, этого никогда и не было. И поэтому важно заниматься профилактикой, причем хорошей, качественной, для того, чтобы не повторять э, прошлые негативные опыты других людей. Итак, переходим к вопросу профилактики ущемления седалищного нерва. Один из основных принципов профилактики защемления седалищного нерва – вы наверное знаете если особенно вы мой подписчики давно читаете мои статьи и рассылки я не зря вам все время говорю что если вы постоянно долго работаете за компьютером постоянно сидите перед телевизором пользуетесь машиной и у вас такая тотальная гиподинамия то обязательно нужно делать перерывы хотя бы один раз в полтора два часа на 10-15 минут для того чтобы немножко походить размять свои мышцы и это я говорю не просто так это очень важная полезная привычка не только для профилактики остеохондроза позвоночника но и защемление того же седалищного нерва смотрите самый большой риск защемления это постоянное сидение на стуле на диване в кресле за рулем и так далее то есть постоянно когда вы сидите естественно вы сдавливаете зону седалищного нерва логично что сверху у вас давят кости таза а снизу давит на стул например и, естественно все это компрессирует наши мышцы и компрессирует нерв соответственно повышается риск защемление седалищного нерва. Поэтому не забывайте мое вам наставление. Обязательно делайте перерыв, ну, хотя бы раз в 2 часа на 10-15 минут. Просто для того, чтобы размяться и пройтись. Это будет вам хорошей профилактикой ущемления. Второе, что вы должны делать для профилактики, это общая физическая активность. Неважно, занимаетесь ли вы лечебными упражнениями, соблюдаете ли вы какие-то полезные привычки и так далее, но все-таки ОФП – то есть, общая физическая подготовка у вас должна быть. Что это значит? Это элементарно, либо ходьба, либо какая-то любая гимнастика, либо, допустим, плавание в бассейне. То есть, такая физическая неспецифическая активность. Почему она необходима? Если вы будете плавать или хотя бы просто ходить пешком, вместо того, чтобы пользоваться лифтом или транспортом, то вы включаете в работу все мышцы ног. А седалищный нерв, как я уже говорила, проходит у нас по задней поверхности и вообще проходит через всю ногу. И если вы делаете какие-нибудь движения, занимаетесь каким-нибудь спортом или физической активностью, включающей ноги, то, соответственно, это будет тоже прямая профилактика седалищного нерва, то есть ущемление его. Почему? Почему? увеличиваете кровообращение в ногах, кровообращение во всех мышцах, в том числе и в этой зоне. При этом вы усиливаете работу центральной нервной системы, улучшаете проводимость импульсов по всем нервным волокнам, включая и сам седалищный нерв. Поэтому этот, этот принцип тоже связан с первым. То есть обязательно делаем перерывы и обязательно занимаемся любой физической активностью. Будь то ходьба, будь то плавание, будь то лыжи, например, будь там ролики и так далее Третий принцип профилактики ущемления седалищного нерва Это восстановление баланса мышц всего вашего тела Как вы знаете, что наш организм это не отдельные части Взятые, соединенные на какую-то веревочку Это у нас единая сплошная система И каждая точка нашего организма будет влиять соответственно на всю остальную оставшуюся часть Поэтому любой дисбаланс мышц будет, во-первых, вести к чему? К искривлениям, допустим, к формированию сутулости, к сколиозам или, допустим, неправильное положение таза и так далее. А чем это плохо? Во-первых, это вызывает перекос в позвоночнике. Это может быть развитие остеохондроза. Во-вторых, это, если мы дальше ниже спускаемся, это как раз-таки уже патологии со стороны э, нервных корешков и нервов, выходящих из поясничного отдела и всей вот этой как раз-таки опять на Нашей любимой зоны и соответственно если у вас есть дисбаланс мышц например между передней поверхностью бедра и задней поверхностью бедра то соответственно здесь тоже будет перекос соответственно снова будет вовлекаться седалищный нерв и то же самое допустим берем тело если у нас перекос между мышцами допустим спины и мышцами груди и живота, допустим, мы вот так вот доходим, да, что здесь они у нас все растянуты, мышцы, а здесь наоборот все спазмированы, что происходит? Позвоночник у нас тоже перекашивается, и, соответственно, все эти нервы тоже начинают попадать в зону риска ущемления. Поэтому очень важно восстанавливать баланс мышц тела, восстанавливать здоровье своего тела. А как восстанавливать баланс? Это опять-таки первая, вторая привычка, которую я перечислила. То есть это и общая физическая активность, это и перерывы, и ходьба. То есть вся вот эта общая профилактика, она тоже будет действовать и на седалищный нерв соответственно. Четвертый принцип профилактики ущемления – это занятие ЛФК поясничного отдела позвоночника. Как я уже говорила, что 90% Причин, почему происходит защемление седалищного нерва, все идет из пояснично-крестцового отдела позвоночника. Поэтому, как бы вы ни занимались седалищным нервом, но все же поясничный отдел нужно прорабатывать и восстанавливать. То есть, что это значит? Обязательно укрепление мышц и пресса, и боковых мышц, и мышц спины, и включая зону седалищного нерва. То есть, если вы выполняете комплекс лечебных упражнений для поясничного отдела, тем самым вы боретесь с первопричиной защемления седалищного нерва и если у вас есть поясничный остеохондроз но слава богу нет ущемления седалищного нерва то соответственно работая с поясничным отделом вы проводите прекрасную профилактику чтобы у вас не было защемления седалищного нерва и теперь я отвечу на несколько вопросов которые мне задавали подписчики еще в том опросе до наших первых уроков Некоторые люди меня спрашивали, а как правильно сидеть на стуле, особенно если у тебя уже была проблема с седалищным нервом, и он тебя иногда беспокоит. Смотрите, сейчас я покажу несколько поз, которые категорически нельзя использовать даже для профилактики, а уж тем более, если у вас есть проблемы. У меня, правда, стульчик небольшой, но я попробую умудриться с него не упасть и вам показать. Итак, первая поза, которую нельзя использовать. Использовать. Это наша любимая всеми поза нога на ногу. Казалось бы, она, конечно, безобидная, но опять-таки, она, во-первых, влияет на наши сосуды, задерживает кровоток в ногах, и, во-вторых, обратите внимание, если нога, которая сверху у нас не особо страдает, то страдает нижняя нога. И как раз мы с вами сидим, и весь центр тяжести перемещается у нас на левую ягодичную область, как раз в центр, где проходит седалищный нерв. Следующая поза – как нельзя сидеть. И особенно если вы сидите дома за компьютером, нельзя ставить ногу к себе вот таким вот образом. Почему? Я уж молчу про то, что это очень плохо влияет на спину и осанку. Здесь что происходит? То же самое. Вес тела, центр тяжести переносится на левую ногу, на ногу. Центр ягодичные зоны, где проходит седалищный нерв. То есть, если эта нога еще ничего, и даже, казалось бы, да, растягивается эта зона по принципу упражнения, которое в прошлый раз показывала, но страдает опять-таки зато вторая зона. И третье просто вопиющая поза это следующее. То есть, когда вы кладете ногу под себя, вот так вот, и садитесь. Вот это вот просто самая вопиющая поза, потому что, во-первых, здесь вообще жуткий перекос, как видите, вообще с спины всей происходит, весь позвоночник вообще перекашивает. Ну, а во-вторых, здесь не то, что вы сели на свой седающий нерв, а вы уже его пережали. Если вот так вот, кстати, посидите хотя бы час, а потом попробуйте встать, и если у вас даже нет проблем с этим седалищным нервом, вы все равно почувствуете, как происходит онемение по задней поверхности ноги. Когда вы встаете, у вас все затекает. Вот это как раз-таки самое прямое, к чему может и привести это к ущемлению седалищного нерва именно в такой вот позе. Как бы нам удобно не сиделось, все же сидеть нужно... Вот так вот. То есть, когда ноги параллельны друг другу, можно откинуться на спинку стула, например, если вы работаете за компьютером или смотрите, когда телевизор, допустим, в кресле, то, допустим, сидим так, чтобы бедра у нас были параллельно друг другу, и ноги никуда не закидываем. И в продолжение темы, как правильно сидеть, если у вас уже были проблемы с седальчным нервом, повторюсь, что в вашем случае вы обязаны просто делать перерывы один раз максимум в час. То есть вы должны встать со стула и хотя бы просто встряхнуть немного ноги, по одной ноге встряхнуть, чтобы мышцы расслабились, немножко походить и потом уже садиться. И еще вам совет, если вдруг у вас уже была такая неприятная вещь, то вы в принципе можете постелить на стул какую-то небольшую тонкую подушку, именно для того, чтобы не было такого сильного сдавления седалищного нерва между тазовыми костями и сидушки стула. Что делать, если вдруг появилась боль в седалищном нерве стоя или, например, во время ходьбы, ходьбы по улице? Смотрите, если вдруг появилась, то, естественно, вы останавливаетесь. И желательно ищите место, куда можно опереться. Пусть это, допустим, стенка киоска, не знаю, дерево, какие-то перила и так далее. Желательно, конечно, это найти. И когда вы подойдете, например, тихонечко дойдете до места, где можно вот так опереться, например, у вас случилась проблема с правой ногой, да? Вы упираетесь, переносите вес, те, вес тела на другую ногу, а эту ногу пытаетесь расслабить. То есть полностью от самого таза до конца ноги вы полностью расслабляете. Должны почувствовать, что вот нога у вас как веревка. И старайтесь вот так вот расслабить ногу. У меня стульчик просто очень низкий, поэтому я вот так уперлась. А вам надо найти такое место, где, например, вот так вот вы можете встать, для того, чтобы не было перекосов в поясничном отделе. Вот вы встали, и немного нужно обязательно ногу расслабить, чтобы весь этот спазм мышц сошел. Поверьте, боль все равно немножко уменьшится, потому что мышцы очень максимально расслабляются, и этот спазм все равно немножко снимается. Второе, что вы можете сделать? Если вы упираетесь на стенку, ну вот я, например, обопрусь на зеркало, то вы ногу можете точно так же, вы сначала немножко расслабили, а потом выполняем такой же аналог упражнения, которое я показывала в прошлом видео. Вы ногу приподнимаете к себе, сколько вот можете, можете так, если есть возможность. Затем руками подхватываете за коленную чашечку и расслабляете мышцы ноги. Видите, у меня нога тоже сейчас максимально расслаблена. То есть я могу вот так отпустить, я чувствую, что она у меня расслаблена. Вот вы берете и потихонечку, вот сколько есть возможности, начинаете растягивать опять-таки вот эту зону. Но ну, это получается аналог того упражнения, которое мы можем делать лежа, а вот вы можете стоять делать. И пофиг, что вы на улице, что люди ходят и смотрят на вас. Главное, ваше здоровье. И вот вы должны постоять и порастягивать. И потом постепенно, медленно вы ногу ставите на место. И снова немножко встряхиваете, для того, чтобы она отдохнула. Поверьте, боль все равно немножко уменьшится, для того, чтобы вы уже хотя бы смогли дальше немного пойти. То есть это будет такая первая скорая помощь для того, что если данный недуг случился у вас во время ходьбы по улице или стоя. И еще, ни в коем случае не садитесь на корточки в это время. Был такой вопрос от одного человека, когда он спросил, а можно тогда садиться на корточки, если появилась боль? Почему этого делать нельзя? Да, вроде бы это место как раз растягивается, но когда вы так садитесь, во-первых, вы пережимаете полностью все сосуды и все нервные волокна, которые идут от наших пальцев до самого крестца. Поэтому здесь вы, наоборот, себе совершенно ничем не поможете. Вы перегружаете голени, перегружаете бедра и пережимаете все сосуды с нервами. Вы себе тем самым не поможете. И последний вам совет. Носите ортопедический корсет. При тяжелом физическом труде. Как я уже говорила, 90% причин развития седачного защемления этого нерва ведет из поясничного отдела. Поэтому не перегружайте этот отдел, если он у вас еще достаточно не укреплен и не сбалансирован по мышечной силе. Поэтому, если вы не занимались, например, ЛФК для поясничного отдела, вы не занимаетесь, допустим, какой-то гимнастикой, физическими упражнениями, физической активностью, то желательно носить ортопедический корсет во время выполнения какой-то физической работы. Ну и после этого, конечно, снимать, немножко отдыхать, и желательно заниматься все-таки своим поясничным отделом позвоночника. Ну что ж, а теперь уже по традиции, давайте перейдем на монитор моего компьютера, и я отвечу на самые популярные вопросы, которые вы мне задавали еще к прошлому видео. Прочитав комментарии к моему видео, я посмотрела, что многие люди попробовали упражнение и смогли его прочувствовать. Но один единственный человек мне написал, что он не смог почувствовать растяжение мышц задней поверхности бедра, когда выполнял упражнение. Я думаю, что проблема была в том, что, скорее всего, вы не смогли расслабить полностью ногу. Обратите внимание, что... Главная особенность упражнения – когда вы ногу приводите к себе и рукой обхватываете в замочек и притягиваете снова к себе, ногу вы должны максимально расслабить, и тогда вы должны почувствовать растяжение мышц задней поверхности бедра и ягодичной зоны. Но еще зависит это от степени растяжение ваших мышц. Например, если у вас хорошая растяжка, таким людям тоже тяжело почувствовать растяжение мышц, так как мышцы у них очень эластичные, податливые, и уже для них данная растяжка кажется очень простой. Поэтому может быть просто у вас такой вариант, что у вас мышцы хорошие, эластичные, воспринимают растяжку нормально, и вы просто не чувствуете. В любом случае эффект будет, потому что если вы мышцы ног расслабляете, то растяжка все равно происходит, даже если вдруг вы не чувствуете мышцы. Самое главное – просто ногу обязательно нужно расслабить. И еще несколько вопросов ко мне приходило на почту, в которых некоторые спрашивали, что, мол, вот у меня данная ситуация защемление седалищного нерва достаточно давно, уже несколько лет, и я не верю, что действительно можно от этого излечиться навсегда и достаточно быстро, потому что очень многим врачам люди обращались, делали разные физиотерапию и уколы и так далее, но особо или не помогало, или давало только временный эффект. Поэтому несколько человек написали, что неужели действительно можно помочь быстро, эффективно и сразу же все это снять. Чем больше есть у вас данная проблема, тем, конечно, нужно больше времени для того, чтобы восстановиться окончательно и эффективно. Вот помните мою прошлую историю? Я рассказывала, что у меня как только случилась данная проблема, я тут же приняла меры, и, естественно, мне за один день данные упражнения помогли. Но если у вас эта проблема уже не один день, не месяц и даже не год, а более – то, конечно, нужно набраться терпения и грамотно все это дело восстанавливать. И тогда вы все равно сможете постепенно уменьшить все симптомы и полностью ликвидировать данную ситуацию. Поэтому данная проблема она не бесконечна, и она поправима. Я вам дам все методики, все знания, все упражнения, которые необходимо выполнять – при данной проблеме, и вы сможете справиться с этим. От вас потребуется только желание и энтузиазм выполнять упражнения. Это самое главное. Но если вы действительно будете их использовать, то вы сами просто почувствуете, как вам становится однозначно легче, и постепенно эта проблема уходит. Поэтому все необходимые материалы, знания и лечебные упражнения я вам дам на своем семинаре. И, кстати, сейчас я о нем вам расскажу. Дорогие друзья, я вам уже несколько раз напоминала о том, что планирую проводить семинар на тему ущемления седалищного нерва. И до сих пор о нем толком вам ничего не рассказала. Сейчас я вам вкратце объясню, какой планирую провести для вас семинар. Более подробную информацию с подробным описанием я вышлю вам послезавтра. Но сегодня я хочу просто дать вам вкратце план, что нас ожидает. Мой семинар будет состоять из трех частей. Первая часть будет посвящена исключительно седалищному нерву, то есть его анатомии, где он располагается, какие мышцы он иннервирует, за что он отвечает, где он проходит, откуда начинается. По-настоящему очень многие люди спрашивали меня, чтобы я подробнее рассказала именно про сам нерв, Потому что эта тема достаточно такая смутная и немного непонятная для людей, которые не посвящены в это. Поэтому я постараюсь вам простым языком доходчиво просто рассказать основные моменты про этот нерв, чем он отличается, почему он так многим интересен и почему он вовлекается постоянно вот такой проказник в это дело. Второй блок основной будет уже посвящен практике. То есть я вам расскажу схему лечения, восстановления и в основном мы будем с вами как раз говорить про ЛФК при ущемлении седалищного нерва. То есть я вам, во-первых, расскажу основные принципы лечебных упражнений для этой зоны. К тому же мы с вами вместе в онлайн-режиме выполним еще новеньких 2-3 упражнения. Я вам покажу, как они действуют, и мы вместе с вами через монитор выполним и попробуем их на себе. И кроме того, на семинаре я вам дам 11 упражнений для зоны седалищного нерва. То есть это будут исключительно упражнения целенаправленные. Они не будут включать поясничный отдел позвоночника и так далее. То есть они будут очень целенаправленные и конкретные для зоны седалищного нерва. Целых 11 упражнений. Большой хороший комплекс. И третья часть семинара. Тоже, думаю немаловажно я посвящу ответам на ваши вопросы причем этот блог будет не лимитированный я очень люблю отвечать на ваши вопросы мне очень нравится с вами общаться и мне всегда приятно что вы интересуетесь задаете мне вопросы и я с удовольствием постараюсь ответить на все ваши вопросы мы попробуем с вами разобрать ваши частные случаи как вы мне писали уже в комментариях и вообще на все все остальные вопросы которые будут связаны с этой темой и таким образом образом мы вместе с вами полностью разберем эту тему буквально от А до Я полностью все про седалищный нерв все про ущемление седалищного нерва что когда как каким образом и так далее вы будете задавать абсолютно любые вопросы которые вам интересны а я с удовольствием буду на них отвечать и тем самым я думаю мы вместе с вами сможем разобрать и получить огромный материал полезной и практической информации и к тому же вы уже будете знать какие 11 упражнений можно и нужно использовать при данной проблеме. Более подробную информацию о семинаре я вам вышлю послезавтра. Семинар у меня будет платный, но доступный по цене буквально каждому человеку. За несколько дней до начала семинара я открою продажи билетов на свой семинар. Ориентировочно билеты будут продаваться в течение трех дней. И если вы не успеете их приобрести, то мы начнем семинар без вас. К сожалению, дальше я не планирую проводить данный семинар, потому что у меня очень много в планах других проектов, других моих продуктов, курсов и так далее. Поэтому получается единственный шанс, когда вы сможете узнать подробную всю информацию по данной теме и получить достаточно подробный комплекс упражнений для зоны седалищного нерва. Сейчас вы можете уже оставить заявку на семинар, ниже написав об этом в комментарии «Я хочу на семинар», для того, чтобы я действительно видела, что вы действительно хотите попасть на мой семинар и получить всю подробную информацию на данную тему. Ну что ж, ждите более подробную информацию о семинаре уже послезавтра. И не забывайте заниматься профилактикой, выполнять упражнения и оставлять свою заявку на семинар ниже этого видео. Ну что ж, спасибо вам большое еще раз за внимание, за все ваши вопросы и комментарии. Будьте здоровы! На связи была Александра Бонина. Скоро увидимся!